И всем привет, с вами Слава Скайзакит, я, я как бы уже, ну, прошел паркур этот э, специально, чтобы, ну, чтобы не париться, как бы, и вот, мы, значит, уже продолжаем, это у нас вторая часть прохождения, чем дальше я пробираюсь, тем ужаснее мне кажется это место, хм, похоже на комнату отдыха, но почему здесь идея все заброшено? Куда же ушли все люди? Похоже, раз... разгадка где-то в глуби. Короче, где-то рядом. Мысли, ключи. Угу. Так, так. Не-не-не, что? Не-не-не, Ты... я тебе не отдам. Так, мысли. Что эта лаборатория была построена почти 20-60 лет назад? Ведь сейчас 2013 год. Эти твари живут в этом месте уже 200 лет. Ну как? Не хотелось бы с ними встретиться один на один. Надо быстрее искать вакцину друзей и выбираться. Здесь они живы. Че. В этих трех комнатах надо найти пять рычагов и поставить их на специальную платформу и разгадать код. Все вообще отлично. Работник, сегодня... О, ага. Мы разрабатываем жидкость, которая сделает человека невызым. препарат почему-то заработал не так и все и все, э, кто был под действием препарата через неделю ушли из под контроля, вышли из под контроля. они убили почти всех, кто здесь работал. только только <кх> работал только 15 людям удалось спастись. они Ушли в губь лаборатории. Короче, блин. Кто-нибудь отыщет эти, эту книгу, и вот он найдет вакцину. Все, я не могу писать. Писать, короче. Я понял, как он так как-то должен был сказать. Писать. Хорошо. Так, это трудно. За, в этих трех комнатах надо начать. Так. Что... Я отсюда пришел. Так. Так, ну. Нифига не понимаю. Так. Че? а Точно, это я еще два раза не вышел. А это думаю, что у меня здесь все не так, как надо идет. Так. Неудачные эксперименты. Жаль этих людей. Все это не эксперименты, это жизнь. Уголь. И здесь что? И здесь ничего. А он пошли ищем. А, шлем у нас еще живой. Шлем пока что. Как я понял, это здесь рычаг. Ну, вот, по идее, вот я один рычаг нашел Вот он. Так. Ставлю его сюда. это так. Потом, идем сюда. Так, что-то мне здесь не нравится. Стой. Нет, за картинами ничего нет. Хотя ну, я думал что-нибудь как-то будет эпичней. А за картинами ничего нет, да? Если нашел серочки, то ставь их на замшивый Былышник. Замшовый Ну ладно. Как я понял, их не сюда надо ставить. Погибдика, где? Погибдитика, -то, где тогда? Где тогда эти? -то, что то возьми рычаги. Опа. Там что-то есть. Надо туда забраться, я думаю. Так. А-а-а. Это совсем другое. Хм. А, телевизор. Я понял. Так, там также. же. Я блокирую, я хм. Где тогда? Не понимаю. Что, здесь что ли где-то? Есть. Хм. Непонятно. Так, ну вот один рычаг мы, как я понял, нашли. Просто для вещей. Нужна кнопка. Кнопка. Всегда нам кнопка, если у нас есть рычаг. Понятно, что там. При мусора. А там что было? опа -на. Там что то что-то есть. А, ну ладно, наверное, не будет интересно смотреть, пока. Пока я тут еще. Так Эх. М -м. я продолжу на следующей серии. Так что спасибо за просмотр. С вами был я, Скайзи Кит. Всем удачи, всем пока.